В масках и с небольшим количеством зрителей. Вот они, герои творчества, которые готовы выступать и заряжать своей энергией, несмотря ни на что. Будем танцевать. Два номера у нас. Будем заряжать... Всех остальных. Во-первых, вокруг нас такая прекрасная и волшебная атмосфера. Во-вторых, мы танцуем, мы рядом с нами наши друзья. И вообще, ну, это просто не передать вот эти эмоции, которые кипят в нас. Настроение на самом деле довольно волнительное. Мы здесь уже какой четвертый день. С приветственным словом выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он поблагодарил участников за возможность организовать концерт, несмотря на эпидемиологическую обстановку. В разное время мы, конечно же, по разному отмечали этот день. Но вот пандемия вносит свои поправки в нашу жизнь. Хочу сказать огромные слова благодарности за то, что многие нашли возможность подготовить нам вот этот большой праздник, который мы традиционно празднуем в стенах одного из самых больших концертных залов. Номера оказались самобытными и интересными. Казалось, что вся энергия, которую участники копили полгода нигде не выступая, выплюснула и здесь, на сцене Уникса. Настроение боевое вообще, вообще бомбовое. Но ну, немножко так непривычно было, то есть ну, мышцам все равно это, вы привыкли к работе, а тут легкий перерыв, но мы все равно дома как-то обминались да, потихоньку, мы работа. Важно отметить, что мероприятие проводилось с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все те, кто не смог посмотреть вживую, концерт можно было увидеть благодаря нашему телеканалу, который провел прямой эфир фестиваля. Впервые в этом году трансляция была доступна не только во ВКонтакте и Ютьюбе, но и в мобильном приложении «Универ ТВ». Елизавета Королева, Ленардо Влетьяров, «Универ -Ньюз».